Запись. можно начинать Да э, в казнь на море э, и это есть широ ям который мы читаем э, э, мы читаем в каждом в каждой утренней молитве в песне на море Написано, что воды покрыли все войско фараона, которое преследовало народ сынов Израиля. Обычно это переводит, что и не осталось от них ни одного. То есть все утонули. И говорится, что тогда поверил весь еврейский род в Бога и слугу его, или Моше. Но эти слова Лони Шарба и Мадыхад не очень понятны, потому что было бы проще сказать, если смысл, что все погибли сказать Лони Шар Афехад даже или Лони Шар Эхад вообще да? то есть ничего не добавлять где же сказали, «ад и, и зачем оно и есть известное толкование Мидраша о том что один что один не погиб и этот один ад до одного то есть этот один это фараон Фараон, который сделал последний миг в Ашем спас его, поэт. потом он пошел в Нинве, небе и стал там царем. И когда рабыну, когда пророк Иона э, пришел э, в Нинве и сказал им, что через 40 дней будет перевернут, они не спрашивали, кто сказал, ей, что это значит перевернуть, и так далее, и так далее. А они все это самое сделали шубу сразу. Они ста сразу стали раскаиваться, сразу их царь одел мешковину, посыпал голову пеплом, сел на землю, и они объявили. Сухой, строгий пост на три дня. То есть, три дня все население не ело, не пило, и скот не кормили, скот орал и так далее. И Шем, увидев такое, их пожалел, как и предполагал э, пророк Иона, почему она не хотел туда идти. А потом э, Нинве, это самое, сделало то, что он э, знал, что будет, то есть и Иерусалим. И знал еврейский народ и все такое. Но почему они так сразу э, сделали шугу, Почему они сразу раскаялись? И вот говорит, это же был фараон. Он уже все знал. да? А ты сам... Он уже знал, что будет, если не, не раскаяться. Все же это самое, если все так кончилось, как предполагал, опасался пророк Иона, или, точнее, знал, то зачем, зачем Гошем спас этого ужасного злодея? Он столько сделал, он заслужил смерть там еще раз. И, возможно, ответит на это Теми же словами. То есть, если прочесть эти слова, это лишнее слово ад, да, ад и хад, а до одного, прочистить это чуть-чуть иначе, прочесть это как ад хад Один свидетель. То есть, если бы Всевышний не оставил его в живых, то скептики. Могли бы сказать, что все чудеса на море придумали заинтересованные евреи. И не было бы никакой возможности доказать, что это все было. Но когда остался один свидетель с другой стороны, это и, и не просто свидетель, а сам фараон, который знал всю историю событий, как э, пришли к этому, как он послал, как приходил к нему Моше, как были казни в Египте и так далее, так далее. тогда вся эта история приобретает э, э, весомость. Э, и, потому что э, этот свидетель, фараон, он совершенно не не корыстный это свидетель это бескорыстное свидетельствует оно свидетельствует о нем очень негативно и эти слова Да э, ад которые до да, свидетель да, они становятся характерными для еврейского народа. То есть да, еврейский народ становится народом-свидетелем. И каждый раз, когда мы читаем, когда мы читаем Шма-Исраэль, Шма-Исраэль, как вы знаете, Шма слово слушай кончается буквой увеличенной Айн. И кончается слово лыхад, где увеличенная буква далит, которая образует слово «эд» «свидетели». И, то есть, мы и «шма», все «шма» называется свидетельством. Где мы свидетельствуем о том, что Он Всевышний один. И больше того, да, само слово «община» на святом языке это «эда». От слова Эд, свидетель. И э, Раф Солович, он написал об этом, когда у него есть э, статья, которая называется «Община свидетелей». Так он расшифровывает слово Эда. И само слово «община», община – это тогда, когда собираются свидетели для игре. И еще интересно, что э, гематрия этих слов, ад-эхад, или эдэхад, вернее сказать, это они Гавайи, я Бог. И это и есть суть э, того, что открылось э, на море, когда... Когда даже рабыня, которая сидит у жернова, она увидела больше, чем пророк Иехескиль Бен Бузи, когда он увидел Меркову. И они Абая, это Всевышний предупредил Маша об этом, что после этой казни Египет поверит, что он Абая. И последний главный свидетель исхода, который прежде не признавал Ашема, он говорил, что я не знаю никого Ашема, да? Он подтвердил это. Все, я окончил. Спасибо большое, Гидария. пару слов? по поводу выступления. Да, да. И не осталось ни одного. Мы да. почему-то всегда разбираемся так, что ни одного не осталось из египтян в живых. Но там не написано, что осталось одного в живых. Не осталось ни одного. А я понимаю так, что ведь в это время, когда топили египтян, то спасали Евреи, они все выше не осталось ни одного в море не вышедшего понятно я объяснял себя Да я понял да теперь есть... теперь по поводу, евреи... по поводу... Нет, евреи... и до этого евреи вышли и когда они вышли на другой берег, тогда... Вышли-то вышли, но ни, ни, ни, одного, ни одного не осталось в море. А может быть, все вышли, один остался. А здесь написано, ни одного, да, да, ни одного не осталось. Не в живых, а не в море. Но это я так вижу. Я всегда по-своему вижу немножко. Есть такое выражение, фраза. И вышли они вооруженные. Есть разные понятия, там, пятая часть и все, но мы будем считать вооруженные. Как они могли выйти вооруженные, когда в Египте был закон не только оружия, как это потом э, эти самые палестинцы, плештым взяли на себя, даже железо не могли держать евреи. Так как они вышли вооруженные, когда у них не, не было оружия? они никого не грабили, не написано, ни у кого не покупали, да и не могли ему продать. Как они вышли вооруженные? А я понял так, что как вышли, вышли вооруженные, и тут же сразу идет фраза, и, Йосиф, э, и Моше взял кости Йосифа. Вот это и было их оружие, это мое понятие. Отлично. Вооруженные. Понят, я понятно объяснил себя? Да, раби, а, ну, все, спасибо eu sei eu sei